Здравствуйте, рад вас приветствовать на канале помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам покажу, как можно решить ошибку при открытии Excelских файлов, Wordских файлов, по сути любых Microsoft файлов. Бывает такое, что вот мне случилось, у пользователя открылся, ну он пытался открыть Excel, и у него появилась ошибка. А, окошечке здесь написано, написано, ошибка при направлении команды приложения. Ну самый легкий способ. Этот способ я вам покажу. Также имеется еще два способа. Один это восстановление системы, но ну, смысл терять данные. второе это же э, лазить через реестр. Но ну, тут лучше все-таки, наверное, будет пробовать через способ, который я вам покажу. Давайте приступим к этому. А, я подключился к пользователю. И вот у меня вот такая окошечко Ну, первым делом мы открываем просто обычный пустой файлик Excel. Дальше мы должны перейти в «Файл» и в «Параметры». После этого переходим на вклад «Дополнительно». И ищем а, а, в самом низу а, две... надо убрать две галочки. Они называются... и «Игнорируй DDE запросы в других приложениях» и «Запрошь обновление автоматических связей». Вот эти галочки лучше всего убрать. После этого нажимаем ОК и пытаемся запустить любой Excelский файлик, который у вас выдавал ошибку. После этого, ну, здесь файлик слишком большой, конечно, Придется немножко подождать, а так, сейчас все сами видите. Ой, ха ха Ну, дай пока что я закрою эти пустые файлики. Как раз в это время должен открыться и данный файлик. Он, кстати, открылся. сейчас я вам покажу. Сейчас закроется вот смотрите все excel работает нужно было убрать все уже галочки на этом по сути я видео урок хочу закончить если что-то у вас осталось непонятно или что-то не получается то с удовольствием задавайте в комментариях вопрос стараемся в них ответить и помочь вам конечно буду очень рад хорошим отзывам, если у вас все получилось и видео урок оказался для вас полезным буду рад лайкам и комментариям и конечно подписки на канал а так всем спасибо и до свидания